Привет, друзья! Правительство планирует вложить более трех триллиардов рублей в проект развития отечественной электроники и IT. 35 миллиардов долларов — просто невероятная сумма. Планы грандиозные. опуская сложные термины типа рейнджеринга зарубежных разработок, самое ключевое в планах налаживание производства техники в России плюс подготовка кадров и рынка сбыта. Красивых цифр было названо много, часть из них действительно реальны, но есть один важный пункт, который реализовать не получится. Речь идет о налаживании 28 нанометрового производства в России к 2030 году. Казалось бы, что тут не так? Этому техпроцессу уже больше 10 лет, он отлично отлажен у крупных чипмейкеров. Да, создать топовые процессоры на нем не получится, но всякие контроллеры для роутеров и умных холодильников вполне. Но даже это невозможно в рамках одной, пусть и самой большой страны. В современном мире вообще ни одна страна не способна создать замкнутый цикл производства полупроводников. Почему? На связи МК, давайте разбираться. Приятно рассказывать про то, чем действительно пользуешься сам. Я уже давно являюсь клиентом Тинькофф Банка. У меня оформлена и бизнес-карта для ИП, и дебетовая Тинькофф Блэк. Каждый месяц я выбираю из списка 4 интересные категории трат, на которые приходит до 15% кэшбэка. А на остаток денег еще до 7% годовых. Все это приходит рублями в конце каждого месяца с подробным отчетом. В приложении можно найти интересные предложения от партнеров с кэшбэком аж до 30%. Больше дохода можно получить от сбережений до 15% по накопительному счету. Самое приятное у Тинькофф банка это обслуживание. Карту привезут куда скажете, а поддержка ответит на любой вопрос – в любое время суток. Я уверен, если вы оформите карту у Тиньков, вопрос с банком перед вами больше никогда стоять не будет. А если оформите заявку на карту по ссылке в описании, вы получите бесплатное обслуживание на 3 месяца сразу после ее активации. Ссылка в описании. И начнем с того, какие производители чипов сейчас есть в России вообще. Конечно же это Micron, нет, не тот американский микрон, который выпускает чипы памяти для Nvidia RTX наш зеленоградский микрон создан еще в 70-е годы сейчас он на слуху хотя бы потому что на его линиях получилось запустить производство микроконтроллеров для транспортных карт тройка уже неплохо но как обычно есть много нюансов дело в том что налаженный техпроцесс на этой фабрике это 180 нанометров на 200 миллиметровых пластинах то есть это уровень третьих пентиумов или playstation 2 это позволяет создать создавать совсем простую электронику, но не более того. И проблема тут как раз в размере пластин. На 200-миллиметровых вафлях можно создать чипы и на 90-нанометровом техпроцессе, но не ниже. Были попытки наладить производство 65-нанометровых чипов, но неудачно. Пришлось перейти на 300-миллиметровые пластины, которые, к слову, эксплуатируют и сейчас. Так что предел микрона – это уровень пентиумов 4. Для потребительской электроники это совсем плохо. Многие умные часы и колонки оказываются мощнее. На этом зеленоградском предприятии можно делать чипы для паспортов, платежных и транспортных карт, интернета вещей. Для 28-нанометровых процессоров придется менять абсолютно все производство. К этому мы еще вернемся. Кто следующий? «Ангстрем Т». Тоже, между прочим, еще советское предприятие, основанное умнейшим советским конструктором в области разработки интегральных схем Владимиром Сергеевичем Сергеевым. Тогда огромное предприятие, но после 90-х оно стало другим. На него возлагались большие надежды. В 2007 году крупный американский чипмейкер Global Foundries переходил на 300 миллиметровые пластины и был готов поставлять в Россию оборудование ASML. اللي <تصفيق> ведущего производителя фотолитографических станков для производства 90-нанометровых чипов на 200 миллиметровых пластинах с полной документацией. На тот момент такое оборудование, конечно, свежаком не было, но все равно давало отставание от лидеров рынка всего на 3-4 года, что достаточно здорово. Но ну а на деле что-то пошло не так и станки на годы застряли в Европе. Наконец, в 2014 году оборудование Оборудование все же привезли, на тот момент TSMC уже вовсю эксплуатировали 20 нанометровый техпроцесс, так что эти 90 нанометров 10 лет смотрелись достаточно бледно, но все равно это было хоть что-то. Однако чуть позже, в этом же году, случился Крым, и помощи от американцев и европейцев больше ожидать не приходилось. Как итог, часть производственных линий была смонтирована, а потом началась чехарда со сменой гендиректоров. В общем, «Ангстрем-Т» так и остается на сегодняшний день в подвешенном воздухе состоянии, без внятного будущего с окончательно устаревшим оборудованием. Окей, кто там дальше? «Крокус» наноэлектроника. И хотя название кажется странным, на деле это самое передовое полупроводниковое производство в России. 300 миллиметровые пластины и 65 нанометров, то есть времена Core 2 до. Думаю, кто-нибудь из зрителей точно еще имеет компьютер с таким процессором. Более того, в будущем 65 нанометров можно превратить в 45, а это уже последний Core 2 Quad. Не самые слабые даже по сегодняшним меркам камни. Казалось бы, все круто, но снова есть один важный нюанс. На этой фабрике планировалось производить магниторезистивную память, мРАМ. Она дает скорости как ОЗУ, но при этом энергозависима как флешка. Однако проблема в том, что Роснана построила фабрику половинного цикла. То есть в России нужно было завозить пластины с транзисторами и уже на крокусе в слоях металлизации вытравливать мРАМ ячейки. И даже это не было бы большой проблемой, если бы и технология мРАМ заработала. Но так как мы ее не видим на рынке, очевидно, не удалось. К слову, не только у Крокуса. Вот и получается, что сейчас эта фабрика Роснана как чемодан без ручки. С половиной производственного цикла в условиях санкций она никому не нужна. Достроить до полноценной фабрики банально не хватит места, надо переносить производство. А в таком случае дешевле построить новое предприятие с нуля. Так что Крокус тоже пока подвешен в воздухе, без четких перспектив на будущее. И на этом все. Действующих полупроводниковых предприятий в России больше нет. Подчеркну, что речь идет именно о производстве чипов. Корпусировать кристаллы умеют уже давно. У нас в Калининградской области, в моем родном городе Гусев, есть, например, фабрика GS NanoTech. На ней готовят память для SSD и даже материнские платы. Но проблема в том, что сами кремниевые чипы иностранные. Также есть информация, что в Зеленоград переманивают сотрудников крупного тайваньского чипмейкера UMC долгосрочными контрактами на 5-10 лет, дабы восстановить и наладить 90 наметровое производство. Но никаких больше данных об этом год как нет собственно, как и чипов, что в итоге на текущий момент. Чисто теоретически на микроне можно производить процессоры уровня начала нулевых. Для чего-то круче нужно производство полного цикла на 300 миллиметровых пластинах, а его в России, да и во множестве других стран, просто нет. Глядя на все это, у многих, наверное, возникает очевидный вопрос, ну раз текущие фабрики устарели, почему бы не построить новые. Тем более, что правительство сейчас как никогда готово вбухивать в электронику многие миллиарды и даже триллионы рублей. Поможет ли это России за 10 лет совершить качественный скачок в производстве чипов? Давайте приведем основные критерии. Первый очень важный нюанс — это итоговая стоимость готового продукта. Не так давно компания Bitblaze, известная по своим серверам на Эльбрусах, сообщила о том, что к концу года на рынок выйдет отечественный ноутбук Titan BM15 на восьмиядерном российском ARM-чипе Baikal-M со встроенной графикой Mali. По сути это будет обычный ARM хромобук, который в США продают за 300-500 долларов. Знаете его ориентировочную цену в России? От 120 тысяч рублей. Уровень топовых ультрабуков. Почему так дорого? Да потому что производство чуть ли не штучное. Крупным компаниям получается снизить себестоимость своих продуктов именно благодаря тому, что они выпускают свою технику миллионными тиражами. Если мы спускаемся до уровня 1000 единиц, стоимость готового продукта резко улетает в небеса, ибо себестоимость теперь делится между меньшим количеством устройств. И я напомню, большая часть самого ноутбука BM15 будет производиться на иностранных комплектующих, те же процессоры Baikal M производятся на заводах TSMC на уже отлаженном 28 нанометровом техпроцессе на давно окупленном оборудовании. Представляете, какая стоимость была бы у такого ноутбука, если бы эти ARM чипы получилось малосерийно производить в России? Да даже если миллион, я б не удивился. Отсюда можно сделать простой вывод — малосерийное производство — не выход. Строить нужно сразу и по-крупному, чтобы сразу обеспечить всех отечественной электроникой, да еще и снизить себестоимость до того уровня, когда среднестатистический россиянин сможет себе такую технику купить. Но сколько будут стоить такие полупроводниковые заводы? Давайте, например, посмотрим на Intel. Компания сейчас строит одну фабрику в Германии за 17 миллиардов долларов. Долларов. Она будет производить только процессоры на свежих техпроцессах типа Intel 4 и Intel 20. Но все дело в том, что, например, производство памяти это совершенно иные технологии и оборудование. То есть нужен еще один завод, если мы хотим увидеть отечественную ОЗУ и SSD. Ну и гулять так гулять. Еще одно производство для всяких модемов, микроконтроллеров, материнских плат и прочей электронной мелочи. Итого... 50 миллиардов долларов. Это сравнимо с военным бюджетом России на 2020 год. Это в пять раз больше, чем хотят потратить на образование за этот год. И ведь крупные полупроводниковые фабрики — это далеко не все. Нужно найти или подготовить специалистов, где-то добывать сырье, наладить тестирование и разработку, так что сумму можно легко удвоить, что делает ее совершенно нереальной, ибо это уже десятки процентов от общего бюджета страны. Просто для сравнения, США, отправляя человека на Луну в 70-х, потратила на НАСА лишь 4% от годового бюджета, так что отправить российских космонавтов даже на спутник Земли будет дешевле, чем наладить отечественное крупное полупроводниковое производство. Именно поэтому сумма всего в 3 триллиарда рублей или около 35 миллиардов долларов, да еще и растянутая на 8 лет, да еще и планируемая далеко не только на производство чипов, это очень мало. Но хорошо, давайте на минуточку представим, что мы все затянем по потуже пояса и Россия сможет выложить сотни миллиардов долларов на создание здесь и сейчас нескольких современных фабрик по производству чипов на относительно свежих техпроцессах. Мы счастливы? Снова нет. А все потому, что создать сейчас с нуля в любой стране оборудование для производства современных чипов просто нереально. Для лучшего понимания... Крупнейший в мире производитель фотолитографического оборудования нидерландская компания ASML потратила на доведение до ума технологии травления в глубоком ультрафиолете, она же EUV, больше 10 лет. И это при том, что ASML и до этого была лидером в производстве фотолитографического оборудования. То есть был и опыт, и специалисты, и запчасти. Что касается EUV, то без этой технологии мы бы близко не увидели современные 16-ядерные Ryzen или сверхмощные чипы Apple M. А ASML единственная компания на всей планете, которая владеет этой технологией. Никто больше в мире не способен ее повторить. Более того, нужно понимать, что современное фотолитографическое оборудование – это вам не лазерная каску и шарики лопать. По факту оно является своеобразным конструктором с мира по нитке. Высокотехнологичные вакуумные насосы готовит одна компания. Водоочистительные установки – другая. Компрессоры третьи. Вот и получается, что сборка одного фотолитографического станка от ASML требует высокоточного оборудования множества компаний из десятков стран. И думаю, не стоит рассказывать, что в России аналогов всего этого оборудования... И близко нет а значит что произвести оборудование для фотолитографии сначала нужно построить множество заводов которые будут поставлять для него запчасти в какие безумные деньги это выльется и возможно ли вообще сделать с нуля такие высокотехнологичные отечественные комплектующие вопросы риторические Давайте начнем с гвоздей. Однако запчасти это только полбеды. Для производства кремниевых вафель нужен крайне чистый кремний. Нужны различные благородные газы, фоторезист, множество других расходников очень высокого качества. Не забываем, что мы имеем дело с тех процессами, которые на порядок меньше длин волн видимого света. Всего этого в России тоже пока нет. Или есть, но не в самом лучшем качестве. То есть, опять же, нужны новые, отнюдь не дешевые заводы и крутые специалисты. И тут, возможно, кто-то скажет, ну Китай же смог, у них же есть собственный чипмейкер SMIC, пятый по величине в мире, способные работать с тонкими техпроцессами, почему Россия также не может. Ну, давайте разбираться. SMIC была основана в 2000 году. Этому производству уже 22 года. К слову, отечественный чипмейкер Micron ощутимо старее. Он был основан еще в 1964 году. Какие чипы коммерчески производит SMIC? Самый крутой доступный на момент конца 2021 года техпроцесс это 14 нанометров, которому больше 7 лет. Именно на фабрике SMIC производятся ARM-чипы Kirin 700. 10a известный по большому количеству недорогих девайсов от санкционного Huawei при этом больше половины заказов приходится на 55 65 нанометров которым полтора десятка лет и вишенка на торте, в литографию в жестком ультрафиолете китайцы тоже не смогли и заказали в 2018 году оборудование у ASML. Вот и получается, что полугосударственный чипмейкер под санкциями США, работающий два десятилетия, отстает от лидеров рынка, которые не стесняются использовать технологии со всего мира лет эдак на 10. И если ASML не будет поставлять свое оборудование, а такой шанс есть китайский чипмейкер под санкциями США. Техпроцессы тоньше 10 нанометров SMIC будут недоступны. Ну и под конец давайте оценим, какие деньги вбухивает правительство Китая в производство полупроводников. У них есть цель под названием «Сделано в Китае 2025». Его суть в том, что к этому году 70% нужных стране полупроводников должны быть местного производства. К слову, в 2020-м эта цифра была 20%. Так вот. За эти пять лет Китай планирует выделить на производство полупроводников аж 1,4 триллиона долларов. Годовой бюджет России просто курит в сторонке. И даже такие гигантские деньги вполне возможно не помогут SMIC сильно уменьшить отставание. Собственного литографического оборудования для жесткого ультрафиолета у китайцев до сих пор нет. И не факт, что за три года появится, а между тем TSMC вместе с Intel к тому времени доберутся до пары нанометров. Но давайте вернемся к России и подведем итог. Получается, что для создания чисто отечественного полупроводникового оборудования нужно соблюсти ряд просто невыполнимых условий. Тут и сделать пятилетку за три дня, за пару лет найти способ производства чипов на тонких тех процессов, на которые долгожители этого рынка с огромным опытом тратили десятки лет, и построить множество фабрик по созданию необходимых высокоточных запчастей, сырья ну и под конец самих чипов, и самое главное — найти под все это разбирающихся специалистов. Современные чипы — это произведение искусства, и создание каждого требует неимоверных усилий тысячи людей по всей Земле. В кусочке полированного кремния размером с ноготь находятся десятки даже сотни миллиардов транзисторов, творящих настоящую магию компьютерных вычислений. Именно благодаря полупроводниковым чипам мы можем погонять платву по красотам Новиграда, создавать новые лекарства, отправлять корабли бороздить просторы Вселенной, смотреть YouTube и ставить лайки этому видео. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин, подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и Телеграм, все ссылочки в описании. Сеанс связи окончен. Увидимся в комментариях. Пока.